Привет всем подписчикам сообщества Мой Компьютер, у микрофона хомиш, и сегодня я вам предложу три классных смартфона за всего-то 15 тысяч рублей. Huawei Honor 9 Lite Смартфон среднего класса, отличающийся впечатляющим стеклянным дизайном, который пришелся по душе поклонникам бренда Он обладает шикарным дисплеем, диагональ которого составляет 5,65 дюймов Выполненный по технологии IPS с разрешением 2160 на 1080 пикселей При своей привлекательной стоимости, Honor 9 Lite может вам предложить еще и Две двойные камеры, где на лицевой панели расположился сдвоенный модуль с разрешением 13 и 2 мегапикселя А основная камера также сдвоенная и имеет то же количество пикселей. Так что эффект размытого фона гарантирован как и при селфи, так и при каких-то интересных фото с основной камеры. А вот тот самый хваленный эффект зеркального отражения вашего корпуса имеется лишь у моделей, выполненных в синем или же сером цвете. Так что имейте в виду. В техническом плане это также интересное устройство. В качестве процессора здесь располагается Kirin 659 с 8 ядрами и 3 или же 4 гигабайта оперативной памяти, в зависимости от того бюджета, за который вы планируете покупать данный смартфон. За автономную работу смартфона отвечает несъемный аккумулятор емкостью в 3000 мАч. И при том, что у нас будет MIUI 8.0, который хорошо оптимизирован и отлично работает вместе с Kirin, Автономность должна быть отличной И заряжать вы его будете ну как минимум не чаще одного раза за двое суток И прежде чем перейти к следующему устройству Советую всем кто еще не подписан подписаться на наш канал А если вдруг не нажат колокольчик то обязательно нажать Чем нас больше тем чаще выходят видеоролики Asus Zenfone Max Pro M1. Возможно, некоторые не ожидали увидеть данное устройство в этом списке, но лично я считаю, что за его стоимость это отличное устройство. В качестве процессора здесь используется Snapdragon 636, который имеет не только высокую скорость обработки данных, но и работает в режиме низкого энергопотребления. А в случае с оперативкой снова есть выбор 3 или же 4 гигабайта, где в случае с первым Вариантом У вас еще и будет 32 гига ПЗУ, а во втором целых 64 Этот Zenfone отлично подойдет тем, кто активно пользуется гаджетом, ведь здесь емкость батареи целых 5000 мАч, так что заряжать вы его будете максимум один раз в 3 дня, а в лучшем случае смартфона может хватить даже на четверо суток. В качестве экрана здесь используется 6-дюймовое безрамочное решение с разрешением Full HD+. Кроме того, смартфон имеет отличную основную камеру, где сочетаются два модуля на 13 и 5 мегапикселей, а также фронталка на 8. Так что в случае селфи здесь все не так круто, как у Honor 9 Lite, зато основная камера интересней. Тем более, видео она снимает просто превосходно. Также, сугубо по моему мнению, дизайн смартфона Явно не на 15 тысяч рублей Он выглядит просто шикарно И я бы сказал, дорого Xiaomi Redmi Note 5 тот смартфон, который, наверное, каждый ожидал видеть в данном списке, ведь это на сегодняшний день, наверное, самое популярное устройство в бюджетном сегменте. Да, за свою стоимость это действительно максимально оптимальное сочетание самых передовых технологий и приемлемой цены. Процессор тот же самый, что и у Zenfone, Snapdragon 636, и он считается топовым среди смартфонов бюджетного и среднего класса. Также наш Redmi выпускает. Выполнен в цельном металлическом корпусе Что в целом характерно для данной линейки И также все это выглядит очень круто В качестве ОЗУ и ПЗУ Предлагаются такие же решения Как и у прошлых смартфонов То есть 3.32 или же 4.64 Тут снова же вопрос ваших предпочтений Еще одним преимуществом Note 5 Является революционный экран С высоким качеством цветопередачи Вроде бы и то же разрешение и те же практически 6 дюймов Но цвета ярче За счет чего и картинка сочнее В случае с камерой мы получаем плюсы Как и от первого, так и от второго устройства Здесь и спереди сдвоенная камера И сзади отличные модули За счет чего вы видео круто снимете И пофотоете хорошо И даже селфи будут отличными Но ведь не может он быть во всем лучше И да, так оно и есть Емкость аккумулятора составляет 4000 часов. Это что-то среднее между Honor 9 Lite и Zenfone Max Pro M1, из плюсов которого я бы еще отметил отличную систему двух симок и установки карты памяти. Вместо гибридного слота вы можете поставить microSD до 256 гигов объемом, а уже после две симки. При том, что и у Xiaomi, и у Honor а используется обычный гибридный слот, где нужно выбирать вторая симка или же карту. Uh the... Памяти. Исходя из этого, все три устройства получаются примерно равны между собой И тут скорее вопрос в ваших предпочтениях Какой-то может вам по дизайну нравиться больше Или же нужен размер поменьше А может важна и вторая сим-карта и microSD вместе Но от себя скажу, я бы остановился все-таки на Zen фоне. Хотя и дизайн Honor 9 Lite просто шикарен Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки Напишите, чтобы вы выбрали в комментариях, а также можете предложить какое-нибудь еще устройство в этих ценовых пределах Удачи в выборах смартфонов и до новых встреч!